В 2023 году конструкторское бюро вернется в мир танков с новой техникой, которую можно будет получить за обмен различных ресурсов. Официальные разработчики пока что не анонсировали это событие, но намекнули видео с планами на игру 2023 года. В конце ролика можно заметить, казалось бы, безобидную плашку с годом. Но как бы не так, в прошлом году особенностью конструкторского бюро стал уникальный 3D стиль для техники персональным номерным знаком на Объект 780. В прошлый раз было 120 тысяч единиц техники, но только первые 40 тысяч получили уникальный стиль. Наиболее вероятная дата начала события — это середина января. С большой долей вероятности в 2023 году можно будет получить уникальный итальянский средний танк 10 уровня «Леон». Это его изначальные ТТХ на супертесте. Но с тех пор его немного апнули, так что его ТТХ стали немножко лучше. Фишка данного танка заключается в наличии орудия с механикой дозарядки на барабан 4 снаряда. При этом предпоследний снаряд заряжания быстрее всего. То есть для максимального ДПМа нужно играть от него, а не ждать специально полной дозарядки оружия. В то же время последний снаряд лучше не использовать без крайней необходимости, ибо он заряжается очень долго. На экранах вы можете рассмотреть подробные модели танка и как он будет выглядеть в игре. Номер будет располагаться на задней части башни. Напоминаем, тут для сборки танка понадобятся следующие ресурсы. Это свободный опыт, фрагменты национальных чертежей, фрагменты универсальных чертежей, боны, кредиты и, как же, золото. При этом для каждого национального фрагмента чертежа можно использовать не более 50 штук каждой нации рассмотрим основные подводимые камни для этого события. Голду напрямую лучше не вливать, если не хватает других ресурсов, то согласно прошлогодним расчетам, выгоднее переводить золото в свободный опыт, даже если конвертировать по курсу одно золото 25 очкам свободного опыта. Для примера, берем 8000 свободного опыта, это примерно 1% от шкалы. И 550 золота, это тоже 1% шкалы. Обменять 8000 свободки можно за 320 голды. Таким образом, на 1% шкалы сборки танка, вы сэкономите 230 единиц золота. Боны, естественно очень ценный ресурс, его нельзя купить и сложно заработать. Поэтому и без крайней необходимости тоже лучше не вкачивать их в шкалу развития. Вкладывайте национальные чертежи. Стоит знать, что разработчики в этом году точно ведут ветку тяжелых китайских танков. Если планируете их вкачивать, то чертежи лучше приберечь. В прошлый раз все танки объекта 780-го раскупили за 13,5 часов. Эксклюзивные стили закончились в течение часа. Если хотите получить танк, то заходите в игру пораньше, так часиков 7 по московскому времени. А на этом все, дорогие друзья. Видео было представлено, новое конструкторское бюро и когда оно будет, какой танк нам предлагает в 2023 году. По моему мнению, танк выдающийся, тем более десятка, средний танк, с барабаном до зарядки, что может быть еще лучше. С вами был Дэнни Фокс, не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки, прожимать колокольчик, чтобы первым узнавать о новых новостях мира танков, и не только.